Эй, вот он же он. Как ты говоришь, даже мойка стоит, да, 150 евро здесь? Чем чистка А его чистить особо не надо. Да, а, а, девчонка, на удивление такая, опрятная была. Я вчера, когда подъехал, думал, вообще тут что-то будет ну, такое грязное, здесь убитое, страшное. Открыл, раз, даже пахнет хорошо. Монючки повесил, раз, два. Кактус там, движение. И, короче, я его завел, как часы работают. Она говорит, там мотор испорченный, звук плохой, как в моторе. Мне сказали, мотор нужно мне. Смотри, что, -то... что было, оказывается. Четко заводится. Ну, бубнит. Сейчас смотри прикол. Это или хотели пихнуть, короче, чтобы она отдала им за даром. Или не увидели. Они бывают слепые. Дерне так вот. Такие большие зазоры тоже есть. Локошка заходит. Но сейчас покажу я, в чем проблема мотора. Раз. Вот смотри вот, Крышка Воздушного фильтра Просто отошла Я тогда ну, Вот так 150 евро Это цена велосипеда Не самого хорошего Но, На замену покрышки Убить ее. И она гремит страшно спереди И не работает У руля я знаю, по-моему, в чем причина Сейчас заглушил. Короче, ладно, не будем сейчас ничего делать. Поедем на месте, там разберемся. Если клемма, то клемма бинго. Если не клемма, то чуть-чуть бинго. Короче, нормально. Свежая, опрятная, тут вот она на разборке. Снять что-то там лазили, они, видите? Варвары, киборги. Консоль залбали. Но все это решаем. Все это мелочь. Главное, что машина на ходу. Все остальное это детали. Короче, погнали смотреть что там у нее с усилителем и общую оценку там гремит страшно ходовая ну, остальном ну, чистая машина это же удивительно обычно когда машину сбагривать они бывают все загаженные все короче поехали давай заводись вот так все мотор отремонтировали осталось руль отремонтировать и ходовую отправить погнали Ну, я думаю будет слышно ходовая гремит ну только одна сторона кстати не обе она сказала оба амортизатора испорчены а я так думаю там это не амортизатор но ну, они тоже слабые уже машина болтает но это скорее рычаги но ну, машина отлично даже очень бодро едет поэтому все это нюансы сейчас посмотрим что там за проблема руль тугой ну, на скорости это конечно не проблема а вот когда трогаете там при маневрах да неприятно рычаг заказать точнее не, не рычаг а эту головку новую заказать она там стоит копейки и все живая в принципе тачка как живая ну да живая почему не живая за сущие копейки Ха -ха. я тебе говорю это розовый слоненок и так ну в принципе это все было как бы включено в риск потому что цена такая что я за ремонт коробки такой отдал 250 евро то есть больше, чем за целую машину Поэтому даже при условии, что С мотором что -то не то Что ее просто на свалку снять коробку Уже выгодно, потому что эти машины Довольно частые Замена сцепления Это демонтаж двигателя Замена стартера, в принципе, еще проходит Без э, полного демонтажа А вот генератор уже Меняется через снятие Можно, в принципе, там извернуться, колдовать Но, к слову сказать, тут мотор снимается полностью Там за полтора часа небольшая такая процедура да, она пугающая, там, снять мотор но по факту тут такого ничего страшного нет так, смотрим, тут масло масло моторное потому что коробка в идеальном состоянии для этого двигателя, для, для этого автомобиля, они воют очень часто, то есть тут по причине того, что масло не меняют, по причине того, что сами они, может, такие, не очень удачные то есть у них подшипники выходят из строя, начинают выйти приходится их менять Тут коробка в идеале, поэтому, еще раз говорю, цена покупки, она уже оправдывает себя однозначно. Итак, закипели немножко по мелочи, там. Ну, не сработал вентилятор, потому что не работает генератор, потому что отказал гидрач, и э, сбой в электрике привел к тому, что не сработал вентилятор, и тачка перегрелась. Ну, там буквально на минуту-две я вовремя заметил это, ну, это, в принципе, невозможно было не заметить. Теперь надо выяснить, почему не работает стартер. Фу, генератор и а, почему не работает электроусилитель сейчас снимем бачок омывателя и посмотрим что там с клемой так походовой еще ужасно гремит Ну, предсказуемо тут походу тяга вот слышите да амортизатор тоже очень слабый походу вытекли вот видите все мокрые это было предсказуемо. Они недорогие. В принципе, на эту машину все недорогое, по большому счету. Поэтому с этим тоже можно смириться. Я думал, что рычаги испорчены. Но ну, рычаги, вот, сами видите, не в идеальном состоянии. Но еще не порванные блоки. Сейчас с монтировкой пройдусь. Кстати, солдатики свежие. Или яйца, как любят их называть. Так, что тут у нас еще? Где-то идет утечка масла, такая нехилая. Потому что, смотрите, все внизу масли. Заодно и проантикурили днище <смех> этой утечкой. Так, давайте сейчас все-таки посмотрим на этот на эту клемму, которая... А, так вот в чем дело. Там ремень слетел. Я надеюсь, что у него помпа не на ремне. Вот видите, красавчик валяется. Вот поэтому и не работает генератор, поэтому и не работает, соответственно, усилитель. И, вау, ну, а прикинь, у него этот ремень слетел. Поэтому она и... Он валяется. Ну просто, если он не работает, конечно, не будет усилить. Он 12 плюс требует, а сейчас там 11 на клеме. А ты усилитель точно, да? Да, конечно. Вот он там под бачком. Ну, а что, он так, ну буксовал не буксовал, он просто заклинил. Вот. Он не двигается и оплавленный, Видишь, вот съела его с одной стороны. Он просто вообще вот стоит на месте заблокированный. Отсюда видно его, да? Вот он. Вот. вот Трогая он не двигается, намертво. Вот и. Причина того, что не работает усилитель И причина того, что отказал вентилятор Вот там конкретно кидает масло откуда-то Серьезно это... Проблема этого двигателя в том, что он Сюда засунут, запихан Как-то жестоко вообще А, это, это турбина, кстати, может быть тоже Или турбина, или возле турбины. В общем, или клапанная крышка Ну, просто тупо ремень слетел и все Поотрубалось, соответственно А, вот это тоже болезнь у них у этих компрессоров. Знаешь, там такие резинки внутри. Они разбиваются. Даже может из-за него все это и пошло. Их разбивает. Вообще дебильно сделала эта машина, честно говоря. Коробка сухая. только движок у нее странный. Вот сюда выдвинут. То есть все манипуляции с двигателем производятся при его демонтаже, в принципе. Ну, эти ролики и ремень можно поменять. Так, вот она и причина всех бед он рассыпался и заклинил вот обойма вообще не двигается вот точно такой ролик у меня уже есть один к одному ну, хороший свежий ролик его меняли от того что там было, было подозрение на натяжитель и поменяли тут вот эта вся вещь она в сборе меняется тут надо где-то у меня лежит по моему сейчас покажу вот она это бандура на ней крепится все три ролика Вот, вот ролик-натяжитель И здесь еще два ролика есть Чтобы ее снять, нужно двигатель припускать Чтобы Обойтись без демонтажа Можно посмотреть ролики Но если выходит строить этот натяжитель, то приходится по-любому Движок снимать так. Ну да, это, это их болезнь Да, есть вот. Погрути комментарии излишни. То есть роликами мы просто решили. Ха, мусорки были, видите, он аж поржавели. Кто подумал, что они пригодятся? Они новые, там даже 10 тысяч не проехали. Какой 10 тысяч? тысяч не проехали даже. Вот. Они проблемные это сразу видно. 90 -90. Что это? Километров, да? Все, куда я унесу? Вот они оба ролика. Всё, с этим разобрались. Теперь надо узнать, откуда идет шум. Скорее всего, он идет от тяг, внутренних тяг рулевых. Проверяется, они очень легко. Вот так вот колесо поворачивается в сторону. Опс. Нет, в другую сторону. Вот так вот поворачивается колесо. Подожди, Кобелло. поворачивается. Так вот, заяло берем. А напарник раскачивает. И люфт отчетливо ощущается. В принципе, может быть, и рейка. Может, с ним этот пыльник? Да, вот же он. От отсюда посмотри. А, к этому очень легкий доступ к тому чуть... А нет, тоже легкий Сейчас, а сейчас скинем да. У меня есть скобы, есть зажимы Все в наличии а, Сверху завальцован yeah. а, Портить не будем, сейчас аккуратно сниму Итак, причина стука ясна Это классика жанра Внутренние тяги Рулевые Когда она испорчена, разбита, она вот так вот болтается То есть, даже если вы рукой не чувствуете люфт это не говорит о том, что тяга нормальная, потому что под нагрузкой она стучит. Вот здесь чувствуется отчетливый люфт, но иногда бывает так, что она так болтается, но при этом не стучит. И люди думают, что она нормальная. Нет. Если вот так вот она легко по своим весам вращается, значит нужно менять ее. Потому что под нагрузкой она будет стучать. И вообще, исправные тяги, они ну, хотя бы немного упругие. То есть, если вот, такая вот, вот такое безобразие, видите, как она болтается. И тут ржавчина, диагноз очевиден. Внутренние тяги на выброс. И что странно, наконечники, в принципе, нормальные еще. Они вот тоже болтаются, но чуть-чуть упругие. Вы, наверное, обращали внимание, что когда новые вот шаровые или наконечники, их даже вот пальцем трудно будет двигать, они очень упругие. Понятное дело, что со временем старые начинают более свободно двигаться, но тем не менее, если они болтаются вот так, то это однозначно на выброс. И еще раз говорю, их диагностировать очень легко сжимаете вот это яблоко прямо через пыльник на машине, не снимая. И э, кто-нибудь кольцо раскачивает. Если вы чувствуете пальцами люфт, значит тяга на выброс. Э, бывает что рейка, конечно, чуть, -чуть но, э, по крайней мере, в Европе это очень редкое явление. Я всего раз или два сталкивался за всю практику свою, чтобы рейка выходила из строя. Но это уже особенность дорог, а точнее их качество. Ну, с этим разобрались. Теперь осталось одеть на место ремень. Ролики уже есть, даже покупать не надо. Вот, смотрите, как его заклинило и сожрала. это не внимательно, женщина ездила. Пофигу было на стуке, на то, что лампочка горит. Когда упора, пока машина не встала, она ездила. Тут надо все отмыть. Сейчас давай, опустим, посмотрим, откуда она так сильно масло кидает. Это нехорошо. Но факт есть факт. Это, помните, я хотел реализовать проект. Три к одному, то есть купить машину за одну единицу и, и продать за три, эта машина в этот проект со свистом списывается, потому что, ну, если, конечно, двигатель сильно не перегрел, но он закипел, да, потому что, видите, это явный признак того, что был перегрев, но перегрев недолговременный, поэтому надеюсь, что мотору это не аукнулось. Какие-то последствия по-любому бывают, потому что всякий перегрев, это нехорошо, но надеюсь, что отделались на мы. То есть, когда я ехал медленно, там, 60-70, он не грелся, а когда дал 120 на трассе, сразу... Согрелся. Так, что-то там увидел, Видишь, И звук кресле начинается Ну, короче, клапана крышка течет, да, да? да? Сзади, как правило, бывает более высокая температура. От выпуска вот соответственно прокладка усыхает и начинает течь. Видите, спереди все сухо, аккуратно. А турбина спереди, кстати, у нее. Это классика жанра. У бензиновых, кстати, спереди бывает. А у дизеля, как правило, сзади, ну, по моим наблюдениям, что у вагов, что у мерцев. При таком расположении двигателя на АБ классе. Ну, в принципе, мелочь. Смотрите, здесь тоже вот. А, -а, -а, а, вот отсюда она больше, больше степени текла. Это сапун. Прикинь... На ту сторону, на ту сторону. Да, да вот так она сбили? текла, не ну, как текла по шлангам и уходила назад. Щук здесь уровень масла, масло вот, свежее. Знаешь, вот меняли 206 тысяч. 206, а у нее 211 пробег, да? И видно по фильтру топлива. Что? Обслуживалась машина недавно. То есть, я думаю, евро так 200 мне нее вложить и все, даже что там тяги? 20 -20 -90 -90. Ремень, ролики Этот стопудово работает гидроусилитель Потому что он отрубился от нехватки напряжения Вот так вот Не знаю, будет и продолжение Потому что тут что-то его показывать Машина на халяву практически приобретена По большому счету Но если была проблема в том же самом генераторе То это уже демонтаж мотора со всеми вытекающими Итак, друзья, я думаю, что проект Розовый слон состоится именно в этом мерсе. И сегодня озвучу главный момент. Не ключевой даже, а самый главный, потому что все, кто занимается автомобилями, покупкой, и продажей, знают об этом. И для них я ничего нового не скажу, но для, для начинающих, для тех, кто себя хочет попробовать перекупки в правильной, в честной. Даже не перекупки ⁇ это слово мне не нравится в последнее время. Автобизнес, какой то более такое цивильное название, можно этому всему придумать. Хотя, по сути дела, смысл-то не меняется, а звучит приятней. Если вы собираетесь стать автодилером, продавцом автомобилей с пробегом, вы должны для себя выяснить главную вещь. Самый главный критерий в этом бизнесе – это время. Если речь идет о каких-то интересных вариантах, счет идет на минуты, буквально на минуты. То есть, несколько дней назад вышел половик, полу 2008 года с маленьким пробегом и с проблемой ESP, ABS то есть продавец писал, что загорелся значок ABS и ESP на, на панели. Как правило, это просто загорелся предохранители. В одном из роликов я показывал уже на, на примере Seata Cordoba, но то же самое по сути дела. Просто-напросто перегорает предохранитель, при этом отрубается ABS и ESP и горит чек на панели. Меняешь предохранитель, все, машина приобретает свою полную стоимость, а с чеком горячим она не проходит техосмотр. То есть человеку продавал за смешные деньги, я буквально там на минуту опоздал, через 3 минуты позвонил, все, он снял объявление, машина продана. И еще, при поиске машины не теряйте время. Если вы видите, что большой пробег, если там какие-то ну, вводные вас не устраивают, просто перелистывайте, потому что я сам эту штуку допускал, очень много терял времени на поиск, на звонки, на Обмен сообщениями с неинтересными вариантами, с ну вообще по умолчанию неприбыльными не для продажи машинами. То есть отсеивайте все, кроме того, что нужно вам. Не тратьте время на перелистывание, даже на, на чтение текстового анонса, потому что это потеря драйва, потеря нужного ритма. То есть тупо отсеивайте, не теряйте время. Даже на чтение, даже на клик по неинтересующим вас. Увидели, что большой пробег, например, если вы работаете в сегменте, вот сейчас лично для меня главный мета километраж. Я вообще не смотрю на машины с пробегом более там, 250, даже 250 это много уже. Самые жирные варианты это в пределах 100 тысяч и до 200. За 200 это уже там, с оговорками тоже можно, но если вы видите, что что-то вас не устраивает, просто-напаста не тратьте время. Те, кто сейчас этот мой посыл воспримет, вы будете меня потом благодарить Я к этому шел долгие годы, как это ни странно Не теряйте время Время реакции Время, как сказать Выезда, время осмотра И время правильного принятия решения Это очень важно В принципе и все, такой интересный вариант Реально интересный Машина куплена за цену ну, Может быть не в 10 раз, но в 8 раз Ниже ее реальной стоимости Это факт И при минимальных вложениях можно ее довести до ума в принципе, все. Если у вас есть свои комментарии, делитесь ими под видео. Всем всего доброго. Пока. Не спрашивайте, почему, где, когда, все будет. Если будет, то будет. Если не будет, то извините. Все по мере возможностей. Пока-пока. Спасибо всем, кто поддерживает, кто спрашивает, кто интересуется, кто переживает. Все в порядке, все благополучно. Даже более чем.